В среду 10 мая в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялся цикл лекций профессора МГУ Ивана Воробьева. Одной из главных тем лекции стало рассмотрение современных представлениях о динамике микротрубочек в процессе делений и организации движения хромосом в различных фазах метоза. Диана Шилова, Ленардо Влетяров, Универньюз.